Я его называть Санчо. Не знаю почему, но он Санчо. С травой идет Санчо. С ними. Санчо с травой пришел. Санчо у меня даже удара ни одного не было. Ни сегодня, ни вчера. Ну он хорошо прямо идет. Грузится. Санчо вообще здесь новичок в этом водоеме. Такого у санчо даже, блять, рыба не представляла. дальше к середине я понял как им надо играть сейчас я этим Санчем наиграю грузится хорошо блин как мне не хватает лодки с дном на котором стоять можно так неудобно это ловить на этого санчо Санчо, походу ты невкусный. Оденем голубенького. Нацепил Виталика. О, Виталька. Кидаем его в глубину. Виталик вообще далеко летает. ловят но ничего это не предел траву цепляет два раза лед лови щука Виталика, вот так. Виталик. Хоть вчера у нас бралась зацеп травы. Все, сошла трава. далеко летает давай виталий сделай свое дело пускай на тебя все время бахает угол мы не простреливали Травушка. О, сейчас Виталика мы так прогоним. Удоль берега. Травка. Такой стиль начался, друзья. Классный штиль. Я приплыл в другой тюб. Там рыбаки приехали, сеть проверяли ту Кто-то боится. То ли моего воблера, то ли чурогайка там. А, вот они водомера ловить начали. А может и тут. Где-то. Ходит тут, поди. Да стопудово ходит. Че она не ходит-то? У меня сегодня, блин, удара даже не было такого, чтобы с вылетом щуки на улицу. Странно. Или погода меняется, или чё. О, промазала. Видели, как вылетела? Мазануло, блин. Я думаю, вы видели. Прям выскочил. Хвост такой. Сейчас вот сюда. Бахнем. Смотрите. Сейчас проверим, где она. Вот она взялась. А, трава, блядь. Трава, блядь. А так, как-то с дрожанием вот сюда она куда-то делась, щучка. Переключил, чтобы короткий видос был для монтажа проще. Так, туда же, друзья, она вот с дельфином перепрыгнула прям через мой воблер. куда она ушла сейчас вот здесь проверим травяные зацепы блин тут узкое место тут все в елочке надо стоя кидать чтоб видно было что кого куда летит так, я вот сюда еще бахну. Вот сюда ты и не кидал. Вот в это узкое пространство. Я не кидал. Может какая стоит дурная. Не. Никого. Так, сейчас вот сюда вот повернусь. Вот так. Вот в эти вот окошки кидать буду. У меня, блин, почки заболели, поясница. Холодно, наверное, от воды, хотя тут тепло стоит. Тянет. Ну давай, трава там взялась. Давай возьми, щука. Травой что ли идет, точно. Эта трава, блядь, все портит. Так, переключи. Опа. Хоп. Опять трава. Е-мое. Странно, куда она отошла-то где что ли она чебак прыгает значит его кто-то пугает Ну где ж ты, моя сегодняшняя 11 числа? Или 10-го? 10-го, первая щука. Где ты? Где ж ты? Где-то ты тут. Я знаю, ты где-то тут. Так, медленно буду тянуть, чтобы травку не цеплять. Один хрен я зацепил. Мальки тут вообще кишит. Малька вообще миллион. будем звонить вот этот островок И закинул старик в третий раз свой спиннинг. И как всегда он нифига не поймал и сказал, а не кинуть ко мне четвертый раз. И кинул он четвертый раз. Потом он решил пятый раз кинуть. И прямо вот в такой залив межостровья. Ну а когда пятый раз ничего не вытащил, он сказал "Фуё, бпаный насос и кинул шестой раз. Вот туда вот так. И вытащил щуку. Ну, конечно же, он ее вытащил мысленно. странно блин друзья ни одной щуки сегодня уже часа три рыбачу чё за херня кто мне скажет Странные дела творятся, друзья Остается надеяться на вечернюю зорьку ё <мливает> <питролит> думаю, чё у меня кочка мерзнет, а это вода там мочит, кочку мочит вода, Чтобы мне не перевернуть лодку свою, не мою, а дядькину, вот так повыше, о, сейчас Почку, блядь, тянет. Кофта сзади мокрая. А мне почку тянет. Вот сейчас я сижу, как на дебаркадере. У меня еще и весло слетело. Ну чё начинается рыбалка вечерняя. Хоп, бабах. Бахай. Бахай щука, говорю. Бахай. Бахай. Ну бахай. Фиг вам. Фиг вам, сказал водоем Артем Александрович сегодня. Фиг вам. Травушка, травушка, травушка. Хопа. Травушка, травушка Поводок за зацепляется, бля А у меня, кстати, сегодня настроения не было на рыбалку ехать Пфф, Вообще не было Прям не хотелось ехать, но пришлось ехать Потому что думаю, надо же снять видосы Думаю, надо съездить Да я все равно я к вечеру поймаю щуку, вот увидите. Такого быть не может, чтобы здесь не поймать щуку. Комары кусают за уроды. Вот уроды-то, а? больно-то. Маленькие рыженькие комарики. О, взялась и сошла сразу же. Видели? Взялась и сошла. Ладно, еще туда бибихнем. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Прям туда так. Оп, ага, вот сейчас должна. Если она там, она возьмется. Но она могла и обколоться. Могла обколоться. Могла к лодке за ним скубануть. За воблером. Вот она. Давай, айда сюда. Айда ко мне, стерва. Айда сюда. Но не уйди, не уйди, не уйди, не уйди, не уйди. Все, Есть. Я ее сделал первую сегодня. Я же на она лодке. Вот они мои колесенькая первая щучка сегодня друзья ставим лайк ставим лайк осик друзья вот хочу показать пиявки на ней видите вон там сыграла тоже щука туда проплыть что ли вот ставим лайк давайте так вот она вот там у нас сейчас туда поплыву. так друзья маленечко подплыли сейчас попробую вот сюда вот кинуть, где она была вот сюда где-то, чтобы не трава была а там. Где-то она здесь ходит. Если она там прыгнула, значит она там есть. Где-то там, в том районе, ребятки. Кстати, вот когда это прыгнул, он там еще прыгали щучки в двух местах. Слышно было. Вот видите, стилек начался. И у нее, кстати, вот сейчас должен быть уже клев начаться. Вот в такой стиль. Она уже начинает хавать вечерком. Уже часов 7 есть, 8 наверное. И она вот начинает в это время уже хавать. И вот буквально часов до 9 она интенсивно должна клевать. Ну, где ее много? Вот из своего опыта говорю. Я это знаю, что она вот так клеет. И с утра мне нравится вообще. Вот часа в 4 утра прям она активничает очень много. Так, сейчас вот такие вот места прозваниваем. Вот так. Сейчас вот так звоним, звоним. Трава, блин. Трава-трава, я в траву кину. Это фигово. Давай, травушка. Слезь, ты нам только мешаешься. Так, ладно. Вот сюда еще киданем. Опа. И вот так вдоль травки протянем. Ага, есть. Сошла. Нет, идет. Идет. идет, идет. Давай интенсивно сюда, сюда, сюда, сюда, подруга, интенсивно. Давай. Я ее забагрил. А, блядь, крючком палец прохерачил. А ебануться. Айда сюда, красавица. Вот она есть. Ставим вот такенный лайк. Ё-моё. А, оставляем комментарий, что ты думаешь по этому поводу. Ё-моё, прям вон кровище у меня херачит, друзья. А, собака, а. и у щуки глазуха она, видели? Ну вот, хорошо я это зацепил. Вот, такая вот черогаечка. Ну, сейчас ее вот так хоп, сполоснем. Коп. Так, начинаем еще бросать что-нибудь. Так. Две у нас есть, друзьяшки. Трава, блядь. Так, ладно, с травы выйдем сейчас. О! Так, сейчас вот сюда же бабахнем. Вот сюда же бабахнем. Вот сюда вот вдоль травки. Вот так. Опа! Ага. И пошли наяривать. Давай, давай, давай, давай, давай. Не сильно тянем, так, медленно, медленно. чтобы травы не поймать. Вот так. Поверху шпарим. Вот так, ага. Так. Ладно, перекинем. Сюда же только. Чуть-чуть подальше от берега. Сейчас мы вот так прозваниваем территорию так звоним звоним давай лё выходи на связь красавица давай давай Чё вот так вот лодку разворачиваем непонятно как то так сейчас он к тому островку еще покидать хочу вот туда Там глубоковатый, я думаю, что может быть что-нибудь. Ага, вот ладно, кидаем его сейчас сюда вдоль травушки. таких елочек. Ну ладно, ладно, ладно. Так, доль елочек кинули. Сейчас сюда от берега. Так, развернемся, давайте. Паузу поставим. Утки летят. оторвана от нуля друзья две щучки это нормал вчера 5 позавчера 8 позавчера 1 ребятки Так вот солнышко садится в такие облака. Кузнечки стрекочат, друзья. Продолжаем рыбалку. Нептун поможет нам. Даже этот. Посейдон, блин. Не Нептун. А Посейдон. Нептун точно поможет. Вон утка летит прямо на меня. О, щука сыграла. Видели, вон там? Давай прям туда пойду. Вот она идет. Бах. Так, щука у нас вон там сыграла, да? Ага сейчас мы там ее... развоним самое интересное вот эта травина стоит она шевелится как будто бы в нее кто-то долбится Может мальки там мальки вокруг ходят. но щука где-то здесь долбанула прыгнула походу воблерок наш маленький он видите трава как наяривает взялся, ага, сошла сошла, сучка <говорит> давай еще раз сюда видите, я неинтенсивно тащу надо быстрее, чтобы она зацепиться успела а трава прям наяривает или карась там, или кто так и не знаю, кто там но щучка где-то здесь Здесь она хорошая была. Вон опять 4 утки полетели. Здесь она, ребята, хорошая. Килограмму ближе. Куда она только делать зараза? Может, под лодкой. Ах ты, блядь, вот она какая была хорошая, ребятки. Хорошая семисотка. же нам сделать? Ахуе тут мелко, тут мель о какая мель тут Обалдеть, собаковое. Так, ну-ка, а вот этого крокодила мы сейчас попробуем здесь поискать. Паузу нажму, переключили, сейчас вот здесь вот будем пытаться ее взять. Ориентир права у нас есть. Блин, подруга, а. Попадись, ты хороший экземпляр сегодня был бы. Два раза подряд взялась она. Так, ладно. Вот сюда, сюда сейчас бабахну. Так, отсюда его вот потянем. Вот так поинтенсивнее будем тянуть. равно она где-то здесь вот в этом районе друзья тут травы такой нету елочной ее можно выцепить ее друзья можно цепануть воблер бы Ой. крупнее деть но я на них сижу блин А куда же ты, подруга, отошла? Вот это вот интересное. Опять же, борьба начинается кто кого. Или она мое терпение, или я ее её... поимею в холодильнике. Я бы вот, знаете, друзья, вот сейчас аккуратненько как-то достать попытался. Как-то аккуратно, чтобы мне не перевернуть лодку, блядь. Этот баркас вообще легко перевернуть. <звук> сейчас я попробую достать, наверное, блесну. Вертушку. Она на нее цепанется быстрее. Вот эту вот. Вот эту вот вертушечку, друзья. Сейчас возьму. Вот это именно. Так, аккуратненько делаем сюда все и садимся. Перевернуть наш баркас. Так, все, друзья, я одел блесенку. Она будет интенсивнее, чем воблер. Она прямо это крутится. Сейчас мы прямо отсюда сюда её. Хопа! Она у нас будет более эффективнее, чем воблер. Здесь глубина позволяет. Чё? Чё не вертишься, не понял? Трава, что ли, мешает какая-то? Да, вот какая-то хрень наматанная. Вот так-то она заводится. Махом вертится. О, крутится. Классно крутится. Так, давайте вот сюда кинем. Так. Сейчас вот такой пятак открутим по кругу. хорошо вот так быстро можно тянуть если на нее возьмется то она возьмется удар уже который будет 90 процентов будет хорошим как бы что с результатом потому что она не, не выплюнет местах вот эта вертушка вообще рулит. Мне ее надо было сразу, блин, надеть. Где ж ты щелкан? Она уже походу за два километра ушла. в каком же ты месте у нас подружайка здесь что ли ушла в эту сторону зацеп за, за что-то блять за кочку походу Кому мы сейчас в эту степь постреляем. Так, сейчас снимем все это дело. Отсюда. Травяное. Травяное, травяное. Там щука сыграла. Так, пауза. Вот она. Айда, айда, щука. Друзья, друзья, друзья.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 Вот такие лайкосы ставим, подписываемся на канал, остаемся со мной, короче, продолжаем меня наблюдать. Ну, и, короче, вот. Э, меня не видно на ютубе, потому что у меня видосы не редактируются. У меня их уже, блядь, я штук 600, наверное, снимал. Гружу там, короче, ну, такие вот видосики. Про рыбалку, про охоту, про все там, про все, про все. Короче, и вот это сегодня я постараюсь выкинуть. Вот. Вот она. Пошла утка и пошла жара. Друзья, приплыл на эту сторону. Пока плыл забыл в какое место плыть, где щука прыгнула. Вот сейчас траву поймал. Сейчас травушку сниму. Ну как забыл. Примерно точно не знаю. Вот сейчас прозвоним. Вот здесь вот вот вот этот вот уголочек вот так стрельнем. Она где-то здесь должна быть. Только не факт, что возьмется. Но мы попытаемся ее выманить к себе в пакет. Так. Мелочь прыгает. Наша. Друга нету. Пока что. Вон там сыграла щука. любит вот такую тишину такой штиль вот и мне нравится больше в такой стиле рыбачки я если завтра поеду то я поеду часам к 7 вот как то так или только Идет, блин. Все, сошла травка. Так, ладно, сейчас вот эту сторону постреляем. Так, ага. Стреляем в эту сторону, друзьяшки. Ребятишки. Хищник это вообще интересная рыба. Хищник. Да, хоть щука, хоть чё. Она хищник, и она интересная. Хопа. Да вообще, я люблю, ребята, всю рыбалку. И на карася, и на пискаря, и на гальяна. Рыбалка, она... Он там сыграла, прямо классно, блин, щука. Сейчас я туда газую, короче, в Этот 50... Вот, друзья, мы почти на месте так, Сейчас пробую кидать туда В ту сторону Может что и бабахнет Далековато от берега Надо было ближе к траве Этот воблер надо покрупнее крючки ставить Тогда будет намного эффективнее Я так понял Потому что у меня с него сходов очень много Очень много сходов У меня вот тот, который воблер сломался На нем стояли крупные крючки Так на него даже, блин, вообще дрещувки брались Как карандаш В чурогайке Но они зато попадались Вот здесь она была Вот здесь она была, вот только что вот тут, друзья, она была. ⁇ -мо ⁇ Я, короче, перекинул ее. Сейчас протянул над ней. Сейчас я вот сюда вот скину, Вот тут она где-то была. Давай, подруга, выходи к нам. На YouTube пойдешь. Не знаешь, что такое YouTube? Сейчас узнаешь, подруга, если ты к нам придешь. Это премьера. На моем канале... Воблер мне нравится, он красиво играет. Так. Ну, походу мы на нее сейчас наплывем, были. Эти дергаются. Заразы. Эти дергаются, только распугает нафиг конов остальных предупреждают наверно своих братьев брат убегай мы в лодке так нельзя, а? сейчас сюда протянем да я конечно же вот стою прям над ней думаю. Блин, отплыть надо как-то. Надо отплыть вглубь, глубже. Ну вот, теперь будем пробовать искать ее. Сейчас мы ее найдем. то маленько от берега отошла, стопудово. Мы подплыли туда. that. Hoppa. она где-то вот здесь может напугалась сильно напугалась может быть скажу что-то непонятное подплыло надо мной стоит надо наверное, уносить ноги продолжение рыбалки продолжение только на другой стороне Минут 10 покидал я этой блесной железячкой после. Ни хера что-то не берет. Вот решил одеть воблер. На воблер мне как-то надежнее. И привычнее. Щуки иногда нет-нет да прыгают. От меня далеко, правда. Вблизи не прыгают. Да, вот это всю роль играет. Вот эти вот крючочки маленькие. На этом боблере надо большие крючки одевать. И он будет тонуть уже. Сильнее от этих крючков. И, и будет лететь дальше от веса. От веса этих крючков он будет достаточно дальше лететь. садится он какой закатик видите классный вот такой трава блин пять трава воблер перехлестнулся На мазу, на мазу называется воблер. На но он мелковатый, блин. Вот покрупнее бы был, я думаю, он бы был намного круче. Именно вот такая расцветка, но покрупнее. И тут, кстати, трава такая, да, она богатая щукой, хищником, богатая трава хищником. Так, Ой, блин, что-то у нас как-то она полетела неправильно. Не понял я юмора. Здесь должна быть где-то. Вот она. Ах ты, сошла собака. Ну, собака, а? Хорошенькая. Сейчас еще джинькин здесь. К лодке, что ли, подбежала? Так, в каком районе? Сейчас переключу. Так, звоним. Алло, щукан, ты где? Откололась, здорово она. Блять. Где же ты? Я думаю, нам надо выпасть глубже. Тогда нам будет проще туда попасть. так мы только под лодкой кидаем, а так будем от берега к себе тащить, и уже будет больше шансов сапнуть ее. Я думаю, что она правее ушла. Сейчас я вот сюда кину. Вот тут вот она, скорее всего. Вот здесь, потому что она, скорее всего, с ходом за мной пошла, под лодку зашла. И там где-нибудь затаилась. В этой стороне, блин. Может попробовать блесну одеть. Отсюда до оттуда стрелять будет дальше. Долетать будет. И наживка сменится. Она уже будет темного бояться, а не белого. Вон там опять щука сыграла. Но я и там не выцепил, когда я переплывал от этой пойманной. сыграла только в другом месте блин я вот эту все пытаюсь поймать где она есть Мне. Вот, сошла аж хорошо а вон там кто-то кого-то гоняет метрах 30 от меня Тишина минут 30 уже. О, удар. Сошла. Сошла, блин. Был удар. Сейчас вот так. закат, видали какой? Классный. Все, друзья, продолжаем. Уже примерно минут 40. Никого нету. Приплыл вот. Почти к месту, где мне вылазить. Сейчас вот по вот этой стороне проплыву еще метров 150. -е. Домой попросим. Настроение. Есть рыболовное, Но у меня что-то, блин, спину тянет. Почку эту. Водой намочил. Просидел, блядь, в холодке в этом. Сейчас аж колено заболело. Вот. вот такие вон дела. По идее, вся щука уже к берегу подходит. Ее надо возле берега дзынькать. С той стороны травы много. Как бы в углубление идет. Наглубь. Но оно получается, что это не берег. А щуки стараются ближе к берегу подходить. К вечеру. Ну, это из моих наблюдений. Пиннинг, конечно, у меня тяжеленный, это вообще капец. Крокодил 210. Аж плечи слышно, что болеть начинают напряжение. Постоянно в одном положении его держишь и крутишь. Я думаю, где-то тухнет. Тукнет где-нибудь в завершение этого рыболовного дня. В этом тюпу у меня даже сегодня и удара не было, ребятки. Всех щуки с того тюпа. Первый день я там был, ни разу там не был.